Кто живет в частном доме зимой, э -э приходится отапливать дом дровами, ну, дом деревянный, естественно. Вот. И обычно вот так вот на локоть сюда накладывают поленья, вот так вот в охапку, и несут. Что неудобно, э -э во-первых, и куртка, м -м, как бы и загрязняется и потом может где-нибудь туда вот заноза залезть и порваться поэтому я вот решил в прошлом году сделал вот такую беду так наскоряк вот так вот разворачивается сюда вот вот так вот укладывал поленья чик-чик-чик накладывал потом вот так вот хоп и вот так вот спокойно домой. Неудобно. Почему? Потому что вот так вот ряд, допустим, наклонишь второй, а третий уже вот сюда разваливается, сюда и разваливается. и Приходилось между ног вот так вот держать. И чтобы наложить туда. Здесь держать и здесь держать. Вот это между ног держал сюда накладывал. Что неудобно. Вот. И вообще мало сюда улезало. Поэтому всегда хотел что-то сделать более э, практичное и удобные и вот наконец сделал только что с уголка вот этот уголок идет для складских помещений для того чтобы полки делать это у меня с под магазина осталось там несколько штук вот такая вот штука трехметровая не делается бывают разной толщины стоит 220 рублей но это еще дело, когда, а, сейчас скажу, а в, году, в 2015 году я делал магазин, поэтому брал по 220 рублей, сейчас не знаю сколько. Легкая, удобная, вот она, видите, перфорированная, поэтому не то, что с уголка там. И я ее взял на вот такие болты, не надо сварки, ничего, это что, сварку покупать ради того, чтобы там жить, коснуться. Легкая, удобная, практичная, вот так вот, сделанная вверху ручка берешь и понес вот сюда вот такие у меня дрова по исходя из того что я, э, я не знаю как как как как назвать себя но в общем то денег нету вот, все лето собирал вот такие вот пилил на длину ножовки вот у меня ни одного полена вот так вот ухожу к зиму вот так вот ухожу в зиму вот моя поленница если кто вот это все лето возил. Вот это все лето возил. В прошлом году было столько, же, примерно, чуть меньше. Хватило тютя в тютя. Вот буквально день в день. Хватило, все это уйдет. За январь вот этот отсек спалится. И тот спалится. Почему? Ну, потому что они сухие. Я же не могу сырые дрова пилить. Скажут, а что ты деревья это пилишь, а? Ну-ка иди сюда, административный штраф. Поэтому я брал сухой валежник. А сколько он там сухим был, я не знаю, год, два, три, десять лет. Ну, сухое, сухое. Да мне мокрое, нафиг не надо. Вот. Все сухое, горит как порох, хорошо. Но калорийности нету. Это не то, что дубовая дрова. Э -э, я даже не знаю, что, что это за дерево. Что это, профессор, что ли. Вот. Так что, сейчас что? Залошу сюда Свою приспособу И буду Открывать Отопительный сезон вот Сегодня раздел Поэтому делу нужно Как-то обновить его что ли И испытать Как она переносится И как она Ну вообще пора топить уже Холода до минус пяти Еще ни разу в доме не топил Кошмар какой-то Вот так вот получилось Рекомендую пришлось ручку обмотать, иначе вот здесь вот грузишь на килограмм 25 наверное поэтому руку режет там сама ручка сделана так остро пришлось замотать чтобы поднять плюс вот эти вот поставить дополнительно можно конечно арголит было поставить ну думаю также легче будет потому что есть не на всю длину а допустим на половину и она без вот этих ограничений она бы выпадывала. Ну, посмотрю. Если что, я арголит поставлю. В крайнем случае, вот можно даже в чистом. Прийти, взять, набрать дров и занести. И не надо телогрейку одевать зимой. Я думаю, нормально. Вот сегодня первый раз открываю сезон. Отопительный.